пропустить прямой эфир, который мы называем «Телемост». Я сейчас нахожусь в Москве. Это очень радостно и неожиданно, и очень здорово. Я сейчас нахожусь в парке «Музеон». Здесь невероятно красиво. Это мы после тренинга решили отдохнуть. Я напомню, что я сейчас прохожу тренинг по ливинг-дизайну у Ирины. И это очень здорово, это очень круто, такие необыкновенные новые знания, я в которых открываю себя заново, просто супер. Я буду об этом рассказывать, я сейчас начинаю новый эксперимент с собой, со своими переживаниями, это здорово, и я буду, безусловно, с вами делиться. А я хочу сейчас еще рассказать анекдот, вот такой довольно философский. Мы сегодня в болталке разговаривали с девочками тоже в переживаниях, внутренних мыслях о событиях, о ком-то, о чем-то. И это напомнило мне один анекдот, и я его рассказала там участникам марафона Автор жизни. Ну вот и поделюсь с вами, поскольку это такая информация не закрытая. Я расскажу его с удовольствием, хотя этот анекдот довольно философский. Сни снится француженке сон. Как будто бы она едет в метро. И за ней начинает наблюдать такой довольно странный мужчина. Она встает на своей остановке, выходит из метро и он за ней. Она ускоряет шаг и он ускоряет шаг. Она начинает бежать, и он начинает бежать. Она забегает в свой подъезд, быстро достает ключ, открывает дверь и захлопывает ее прямо перед носом этого мужчины. На следующую ночь. Ей снится опять этот же самый сон, как она сидит в метро, как он выходит за ней, как она ускоряет шаг, и он ускоряет шаг. Она бежит, он бежит, она в последнюю секунду захлопывает перед его носом здесь. На третья ночь ей опять снится этот же сон. Она выходит из метро, он за ней. Она ускоряет шаг, он за ней. Она начинает бежать, он начинает бежать. Она слышит его дыхание за своей спиной, она вбегает в подъезд, она подбегает к своей двери, но не успевает ее открыть своим плечом. Он кладет ей руку на плечо, она в истерике разворачивается к нему лицо и кричит. «Месье, что вы делаете? Почему вы каждую ночь меня преследуете? Что вы от меня хотите? Понятия не имеют. Это ваш сон, мадемуазель. Вот такой вот философский анекдот. Подумайте над этим. Это очень здорово. До скорых встреч. Пока!